приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова и сегодня речь пойдет о ресничках вернее а туши для ресниц это праздничный выпуск многими любимой туши серии The One XXL у нее красивая упаковка вся в снежинках яркий серебристый такой цвет и сама кисточка туши просто невероятно удобная я уже много лет пользуюсь этой тушью она мне очень нравится потому что эта тушь делает сразу 5 нужных нам вещей первое это удлинение и объем отличное разделение она делает красивый изгиб ресничкам то есть они выкладываются таким веером и она ухаживает за ресницами и это очень важно потому что со временем или с годами реснички у нас становятся не такие яркие они могут осыпаться обламываться поэтому уход за ресничками важен в каждом этапе ухода особенно когда мы красим реснички итак у этой туши необычная очень удобная кисточка и еще чем интересна эта тушь то что она содержит что это новый оттенок черный индиго переливающийся пигмент уникального дуохромного эффекта на ресничках то есть при определенном угле обзора да, или света мы увидим вот этот вот красивый переход и блестки синие мельчайшие блестки которые дают очень красивое сияние ресничкам ну что давайте попробуем эту тушь я буду красить один глаз чтобы вы увидели какая разница получается и насколько действительно ресницы становятся более длинными эффектными объемными как она их укладывает я обычно делаю три слоя и наношу последовательно один за другим не давая слишком сильно высохнуть одному из слоев и так прокрашиваем первый слой близко-близко-близко к началу роста ресниц чем мне нравится эта тушь то что ее нет такого большого количества чтобы пытаться ее снимать излишки пытаться разделить слипшиеся реснички она прям сразу выкладывается очень красивым слоем тонким красивым и ее легко наслаивать первый слой я делаю близко-близко-близко к началу роста ресниц чтобы создать эффект более пушистых и объемных так первый слой и можно сразу прокрасить нижние реснички сразу набираю еще один раз на кисточку и переношу на реснички, то есть не давая быстро высохнуть первому слою то есть чтобы он только чуть-чуть схватился. И когда я поднимаю кисточку вверх, то заметьте я чуть-чуть прижимаю реснички, чтобы они сразу поднялись кверху. Это второй слой и сразу нижние. А третий слой я делаю особым способом. Сейчас вам его покажу. Опять набираю тушь. Если на кончик набирается тушь, надо ее снять, о край колпачка и я переворачиваю теперь кисточку другой стороной. То есть изгиб идет уже ко мне. То есть не по форме ресничек, а именно вот наоборот. И сейчас я крашу только кончики ресничек. Только кончики и подворачиваю. И вот такой получается эффект длинных можно даже сказать театральных ресничек сразу видно да я специально сделала сегодня такой светлый яркий макияж чтобы ресницы выделились на фоне золотистых теней вот так вот всего три слоя можно кстати делать и четвертый но это уже по желанию мне обычно достаточно я люблю когда ресницы и заметные, и в то же время, чтобы они были более естественные, чтобы на них не было кусочков туши, слипшихся ресничек то есть максимальное вот разделение и пушистость вот такой вот первый у нас получился глаз. Я сейчас накрашу второй глаз, чтобы получить уже полный завершенный макияж вот такой вот получился классный яркий макияж благодаря ресничкам глаза сразу выглядят такие распахнутые большие сияющие и я очень люблю эту тушь потому что у нее невероятно удобный изгиб то есть он не слишком большой не слишком маленький вот еще раз вам покажу эту кисточку она просто супер удобная если вы ни разу не пробовали такую тушь обязательно закажите тем более что в каталоге номер 17 эта тушь будет всего за 199 рублей а так она стоит 520 и тушь участвует в акции с последней обложки а у нас здесь есть тоже тушь 5 в одном но это классика классическая тушь у нее чуть-чуть другая кисточка я знаю что ее точно все просто обожают и эту тушь можно будет заказать при условии что у вас есть какие-то продукты в заказе со страничек сейчас точно скажу с какой по какой со странички 202 и заканчивая со страничкой 207, да? 205, 206, да, и страничкой 207. И как раз новинка входит в этот список. То есть, заказывая такую тушь, вы можете еще заказать себе тушь 5 в одном. Всего за 199 рублей. Я вам желаю чудесных покупок. Пишите в комментариях, насколько заметен вот этот эффект таких вот выразительных, ярких ресниц. Но я знаю, что через видео, скорее всего. Не передастся этот легкий-легкий оттенок переход, вот этот хамелеонец с новой туши, но в любом случае жду ваших отзывов. Всего вам доброго, пока-пока.